Добрый день! В данной анимации предлагается пронаблюдать за различными видами движения, равномерным и неравномерным. Такие движения наблюдают с помощью следующей установки. Имеется тележка с капельницей, из которой через одинаковые промежутки времени падают капли. Заметим, что имеется возможность установить любую длительность промежутков времени, но в течение опыта она не меняется. Давайте посмотрим на равномерное движение тележки. При таком движении мы замечаем, что расстояние между каплями одинаковое. Это означает, что при равномерном движении тела проходят одинаковые пути за любые равные промежутки времени. При неравномерном движении тележки расстояние между каплями различное. При ускоренном движении расстояние между ними увеличивается. При замедленном уменьшается. Следовательно, при неравномерном движении тела за любые равные промежутки времени тело проходит различные пути. В итоге, с помощью данной анимации мы смогли пронаблюдать за равномерным и неравномерным движением. Спасибо за внимание.